Здравия всем здравым. На пороге здравости, добра, тепла, света. Круголетия, полетия. Вселетия. Вот смелик пролетел. Видите, это кушает. Так, Вот чистец. Это трава желтенькая. Это чистец. Вот, летает. Видите, на эти нарязку садится. Вот он. Нарязку. Вот видите, здесь рязка. Чистец. Вот. Сегодня у нас 6 апреля. Где-то около пол третьего дня по Москве. Вот, решила заснять. Сегодня. Вот тюльпашки. Но еще не видно этих. Не видно. Но это, видите, фиалочка прям. Площадочка. Переходим к царской короне. Вот она. Еще не цветет. Так. Но уже солнышко сегодня побыло немного, а потом перестала так вот так вот видите вон там тюльпаны нарциссы. уже тоже выпускает видите головки стрелочки выпускает тоже а тюльпаны что-то не пойму я должны ага вот гляньте один есть уже увидела ага. вот там это мне тут такие то желтые это разные это так ну будем ждать тюльпанчиков вот уже подросла как лилия желтая вот этот пионы стрелочки повыпускали видите Вон пионы так а вот арцис вот-вот, уже скоро распустится. Видите, уже жёлтенько, пионы. Угу. Вот. Вот лилия. Моя любимая белая. Тоже. Я люблю все цветочки. Вот тут тюльпаны. Видите, собаки дорогу сделали. Так, вот лилия. Вот, уже выпускают. Уже стрелки повыпускали. Так, ага, и здесь стрелки выпущены в нарциссе. Так. Так. Вот тут тюльпаны. Тоже стрелки видно. Хорошо. Значит, зацветут тюльпанчики. Скоро будет красное пуля. Вот фиалочка. Там у нас... Тоже фиалочка, фиалочка Прям так красиво Тут фиалочка Так, ну Здесь, как всегда, чеснок Вот, видите, какие облака Солнце зашло Сегодня по прогнозу дождь Поляпал немного Потом разогнали Сейчас опять, пока сели покушали Уже набежали Сейчас поразгоняем их все будет хорошо так он абрикосы уже начинает эти выпускать скоро зацветут абрикоски наши вот видите скоро зацветет да. Вот для телопух растет под стенкой домика, видите? Вот здесь, ну хорошо. А где растет, там и растет. Мы его не трогаем. Пусть растет. Вот терновочка тоже выпускает. Должна цветочки выпускать. Что-то ну, листики. вот зашла с другой стороны так вишня это а терновка что-то еще пока вот бузина черная бузина листья опускает. вон она там так что здесь много тоже Чи частица вот И. вот тут а этих самых с орехов шкурок, с скорлупы, пусть перегнивает все, ничего страшного. Вот, ляньте, абрикоска тоже уже скоро зацветет. Абрикосочка, вкусные абрикоски. Так, что скоро зацветет абрикоска. Так, а это груша. Видите? тоже. Скоро листья распустит. Вишня. Вот. Ну, теперь все с улицы покажу вам тоже облака. Видите? Все небеса в облаках. Нету. Где-то солнышко пробивается. Но вот абрикоска скоро зацветет. Ну и все. Пока-пока. Продолжение